Наталья Матус, я практикующий лайф-коуч. закончила интегральную коучинговую школу. Я обучалась в онлайн-формате, поскольку э, я живу далеко за пределами Украины, я живу в Америке, и, соответственно, э, это был самый удобный и простой вариант обучения. Самая большая ценность, которую я получила за время обучения в интегральной коучинговой школе, это возможность жить в полной жизни. Вот только сейчас я понимаю, что такое жить в полной жизни, что такое жить в осознанной жизни. Я училась в осеннем наборе. Наша группа называлась Стихийные деятели. Я ни разу не почувствовала, что э, я учусь далеко или я учусь отдельно от группы, потому что формат, предполаг... формат онлайн-обучения предполагает полную вовлеченность в весь процесс. Я очень долго думала и размышляла, размышляла над тем, хочу ли я связать свою жизнь с коучингом. Да, конечно, у меня было очень много страхов, очень много неуверенности. И а, все события, которые происходили в тот момент, а, заставляли меня задуматься, что же я хочу в этой жизни делать. И ответ пришел ровно в тот момент, когда я начала задавать вопросы. Мне позвонила Алла Заднепровская и предложила обучение в интегральной школе. Естественно, я сразу же согласилась и ни разу об этом не пожалела. На момент начала обучения у меня было состояние полной неуверенности в завтрашнем мне, что я хочу делать, чем я хочу заниматься. Когда столкнулась с коучингом, я поняла, что это, это на всю жизнь, даже если даже если это не будет основной деятельностью, очень просто навсегда и прочно влился в мою жизнь. Особенность школы – это онлайн-формат. Когда ты находишься за 10 тысяч километров от школы, Тебе приходится учиться ночами, но ты, ты сидишь по ту сторону экрана, но ощущение полное того, что ты находишься э, в аудитории и сидишь прямо передалась за Днепровской. Для меня эти три, э, каждые три дня каждого модуля пролетали просто как один миг. И э, ощущение, ощущение было такое, что... Я побывала, действительно, и увидела, и прочувствовала все в реальности. Одна из особенностей школы – это а, сумасшедшая поддержка выпускников школы, это а, возможность а, участвовать в различных проектах, а, размещение резюме на сайте школы. Мы постоянно заполняем анкеты, мы постоянно имеем возможность получить клиентов от школы, для того, чтобы практиковать коучинг даже после, даже после окончания, после сертификации. Много проектов, в которые вовлекаются выпускники школы, также дают возможность постоянного развития. Поэтому сейчас я понимаю, что коучинг настолько прочно вселился и настолько прочно вписался в мою жизнь, что я сейчас уже от этого, конечно, никуда не денусь. После школы я стала активно практиковать коучинг. Я его практикую постоянно и, и везде, даже сама этого не замечаю. Я практикую его в семье, я практикую его с детьми. Поменялся абсолютно уровень общения. Поменялись отношения, поменялись отношения с окружающими, отношения в семье, отношения с детьми. Это самое главное... Самое главное изменение, которое случилось после окончания школы. И теперь у меня есть, есть дело, в котором я живу. И я могу, сказать, я могу сказать точно, что теперь я живу живой жизнью. Более яркой и осознанной.